Смотрю под лупой, вот. мне кажется, что уже этот транзистор паяли тут, Судя по следам, какие-то канифоли. Ну а сейчас выпаем, посмотрим еще более детально. Ну в общем я купил в -Дипе этот контроллер, который у нас, точнее это мосфетовский транзистор, который у нас погорел. Цена вопроса 490 рублей, что не дешево. Обычно я покупаю 2-3 штуки таких, но подумал, что сейчас не хочется рисковать. Сейчас я быстро это перепаяю. Поставим машину. Но есть одна тонкость. Надо еще устранить то, что вызвало вот эту вот ситуацию. Что включив, я спалю еще свежевпаянный транзистор. Эта штука называется оловоотсос. Видно, да, да, что я делаю? Мало спирта, спирта пожалел. Да, Этот лак подгорел, И он сейчас спиртом смывается. Вот, Макро. здесь если присмотреться, так, где это? здесь дороги все поумирали, вот дороги, потому что здесь когда был пожар, он поджарил это все в поляну местечко это вот обгорелый лак это лак когда загорелась эта микросхема она этот лак вот здесь вот сгорела сожгла соответственно здесь прихватила верхнюю часть дорожек я надеюсь что это лучше конечно потом лаком пройти чтобы зелень не образовывалась первично надо будет вот здесь нарастить как-то это очень трудоемкая работа нам будет все припаять после припайки микросхемы надо будет сидеть вот это все прозвание пошел сюда ток не пошел ушел ли он в другую сторону не ушел много возни. То же самое с другой стороны. Сейчас переверну. Где? Я через лупу снимаю. Вот здесь вот. Здесь вот уже обрыв. Вот здесь вырвана дорожка. Вот здесь вот тоже вырвана дорожка. Она идет вот на этот предохранитель. Судя всего. Сейчас буду все это собирать. И еще раз звонить. В общем, долго, много возни. Главное, чтобы это потом не сгорело в один удар. Вот так вот выглядит плата после моей пайки. Он как мог нарастил дорожки. Все, прозвонил, все вроде звонится. Все дорожечки крепко сидят, пока коврял их отверткой после пайки вроде бы целенькие. Вот обратная сторона. Тоже кое-где дорожки оторвало. Пришлось сделать вот такие большие перемычки. На плаве фолово. Ну, надеюсь, это будет жить. Практика покажет. Еще один день ремонта, уже третий. Я чиню машину по вечерам после работы. Поменял микросхему в блоке управления двигателем. Но сейчас хочу выкрутить регулятор холостого хода, потому что в интернете пишут, что микросхема горит именно из-за него. Выкрутить дроссельную заслонку, разобрать все, почистить заодно. Потом подключу все и попытаемся еще раз завести. Ну и заодно выкручим свечи уж. Столько ковырять, надо посмотреть, что с ними там. Все, поехали. Самозажимные. Я одним дублем. Из монтажа. Дроссельная заслонка изнутри. Это что-то да, в творится. Зеленуха. Вскрыл, почистил дроссельную заслонку. Ну, насколько мог. помыл ее. Снял. Датчик лостого хода. У него видно, что два контакта нижние оплавились. Скорее всего он поймал клина. Хотя если подать на него 12 вольт будет работать. Прокладка развалилась. Так что вот такие неприятные новости. Выкрутил свечи, пытаюсь за кадр встать. так, фокусируйся. В принципе, свечи сухие, кроме одной, в четвертом цилиндре было, подумаешь, может быть, она просто не работ плохо работала. Свечи надо поменять в любом случае, но сухие, значит, что показывает, то, что туда не поступало топлива. Уже частная, наверное, пытаюсь выговорить. Датчик коленвала, он все у меня вот уже вылез почти, все не идет. Сейчас покажу. Вот этот датчик. Он уже почти вылез. Я уже отсоединил стартер. Видно, видно, он полностью висит стартер. Осталось дело за малым. Выкрутить этого гада. Он открутился довольно быстро. А вот сам факт. Чтобы он вылез оттуда. Ничего, ну, бьемся дальше. Есть! Скорее всего, вот эта белая часть, это и есть смерть этого датчика. Собственно, по этой причине этот датчик умер. Вполне возможно, что и не умер. Я, на всякий случай, заказал новый. Ждем. Ну, прошло еще пару дней. Я не подходил к машине в эти дни, ждал, когда придут запчасти. Ко мне наконец пришел датчик коленвала, я заказал свечи, МГК, оригинал, все дела. И, собственно, получил, единственное, что китайский из Москвы датчик, клапан холостого хода. приятно, он идет с новой прокладкой со всеми делами сейчас мы его прозвоним тестером и все собираем, пытаемся завести если уже после этого не заводится, значит надо смотреть уже мозги, что с мозгами вместе в льду. мозги машины. Прикрутил. Вот стартер снят. Сейчас я его на место поставлю и задолжу звук дросселя. Два болта. Вот первый болт. Камеры. камеры Второй болт. Вот эта, вот эта штука с другой стороны стоит. И все. Стартер на месте. Кстати, все по всему, много лет не менялся. Но он бодренько так работает. Поэтому я думаю... Сначала мануал Nissan. Надо замкнуть тестер положения 200 на сопротивление видно? 200 соответственно, замыкаем первый и остальные выводы Вот ли коротыша? должно быть от 20 до 25 замыкаем в эту сторону все отлично, нижние обмотки и эти две отлично можно ставить. Есть одно неприятное, но разъемчик тоже окислился. одев, он не будет работать. Соответственно, надо вот эту желтую штучку вытащить. Пытаться снять разъемы, поджать их, почистить, подчистить надфилем. Сейчас этим займемся. правила любого автомеханика в любой непонятной ситуации, меняй свечи чем мы хуже? мы сделаем то же самое мы купили новые свечи в общем такие же как и были и судя по тому как выглядели старые свечи они работали в принципе были завидные, да, не видно, фокус он поймает мы не будем отступать от канонов поэтому поменяем свечи на всякий случай Mm. Еще один пустой день. В итоге поменял свечи, поменял все это вокруг дроссельной заслонки. Но машина как не хотела заводиться, так и не заводится. Проверил форсунки, подкинул напряжение, а точнее не напряжение, а поставил лампочку, она не мигает. Значит, напряжение не идет туда. Это первый признак того, что не работает иммобилайзер. Я вот снял эту хрень, разобрал, там ничего нет, смотал изоленту. Нет нее. Снял рамку, два ключа. Надо будет смотреть, ковырять дальше. Поищу такой же комплект где-нибудь на Авито. Ну что? Заказал я в Москве мозги. А точнее, ЭБУ, блок управления двигателя. На фотографии она была в комплекте полном, с запасным ключом. Но пришло мне вот что в чем состоит риск заказа запчастей все хорошо блок управления мой даже вот кусок шлейфа даже замок считывали а черной коробки иммобилайзера нет и весь этот набор становится сразу бесполезным сейчас я его еще вскрою посмотрю что там, не горелая микросхема иначе будет полный привет Ну, вот видно, что эти мозги целые. С этой стороны все чистенько. Поэтому эти мозги можно ставить. Осталось к ним. Искренне надеюсь, что хозяин найдет недостающую деталь. Но мы можем эти мозги подкинуть существующую. Он выдаст ошибку по иммобилайзеру. Скорее всего, не даст завестись. Ага. Загорелась лампа. заводится пачка нервов и машина на ходу и при этом горит джики чан даже не знаю что сказать я человек это на уши поставил ну что машина у нас заводится сейчас я соберу все по округе один из достоинств которых сказала прежняя хозяйка я ягод вам полный бак заправила но ну, реально там пол бака ну, в любом случае приятно и спасибо ну что машинка готова более того вот она сейчас работает на обороты пока ее вообще не слышно японцы сделали я ее так пропылесосил немножечко проверил фары Парадокс. Сколько лет ее не обслуживали толком. И она все еще... Ого-го! Ну что, машинка едет? Скручим первую передачу, покажу. А Кто-то мне говорил, что только на тросе ее и возить.